Всем привет! Это шоу-программа "Бегущая сотня". За правильные ответы мы даем 100 рублей. Итак, поехали! Мужчина, здравствуйте! Это шоу-программа "Бегущая сотня". Ответьте на один вопрос и получите 100 рублей. Согласны? Итак, имеющий право ошибаться лишь однажды. Правильно, молодец! Берите 100 рублей. А спонсор нашей шоу-программы человек на Бричмуа. Хочешь вкусно покушать? Приходи. 11 микрорайон, дом 59. Горячая проклады и магия Востока. Шашлык, клоп, и лагмам. И все, чем славится восточное гостеприимство. Вы можете стать звездой караоке, отметить праздник или уединиться в лаунж-зоне. Работает доставка, мы работаем с 12 часов дня до 2 часов ночи, выходной понедельник. Наш телефон для связи 35035. Обязательно заходите в Чайкану, в Брич Муа, в ресторан гостиничный комплекс «Аристократ». Здравствуйте, это шоу программа «Бегущая сотня». Знаете такое? Слышали? Ну, «Бегущая коса» «Бегущий, это нет, не то. Давайте так, я задаю вам один вопрос, вы отвечаете, получаете 100 рублей. Хорошо? Да. Пробуем? Да. Итак... Кабойское состязание. So одним словом. Кабойское состязание. Одним словом. Это... Ну... No. Они набрасывают вассо. Да, да-да-да, на, на быках. Так, так. Okay. Можно позвонить другу. Я вижу шанс. Это, Звоните. Это не ранчо. Не Kobe. раньше нет. Что-то похоже, да, что-то такое, слово там. Ковбой. К сожалению, нет. Но вы могли позвонить другу. Ой-ой-ой-ой. Это шоу-программа «Бегущая сотня». Знаешь такую? слышал? Ну вот мы задаем тебе один вопрос. Ты получаешь, если за правильный ответ, 100 рублей. Попробуем? Цветок до 1 сентября. 1 сентября ж Как называется? Нет, не Роза. Роза это, наверное, девушкам подарил лучше. Ну или учительница. Ну вот цветок для 1 сентября. На букву А. А. Ну А. Можете позвонить другу или папе с мамой. Позвоните, позвоните. Серьезно, даю шанс. 100 рублей заработать на телефон. Не ходите. Ну, к сожалению, извините. Привет, это шоу-программа Бегущая сотня. Ответь на один вопрос. Где твоя косточка? Косточка, где твоя? Где твоя косточка, говорю. Здравствуйте. Это шоу-программа Бегущая сотня. Ну, ребенку на филешку заработайте 100 рублей. Вот смотрите, смотрите. Цветок для 1 сентября. Скажите, как название его? Подойдите, Татьяна. Цветок для первого сентября. Да, для 1 сентября, на букву А. Астрочка. Вот, правильно. Ответ. Защита. Держите 100 рублей. Спасибо. Удачи вам. Спасибо. Здравствуйте. Это шоу программа Бегущая сотня. 100 рублей девушки на мороженое. Заработайте. Один вопрос за правильный ответ. 100 рублей. Хорошо? Две секунды. Место для конспиративных встреч. 17, 17 мгновений весны. Вспомнили фильм? Место для конспиративных встреч. Ну там что-то делают. Вот они. Вот когда кто-то появляется, а вот оно или что-то видите? Ну, вот такое слово, что-то увидели. Нет. Вот одна этот Можете позвонить Дугу? Позвоните Дугу. Я задам ему вопросы. Я не время. Не получится, да? Ну, извините тогда. Мужчина, здравствуйте. Это шоу программа «Бегущая сотня». На один вопрос отвечаете, 100 рублей получаете. Согласны? Место для конспиративных встреч. 17 дн. весны. Помните фильм? Как называлось это место? Там квартира была такая, Штилиц куда приходил? Куда он? Кафе? Да нет, кафе это одно там, по-моему, это другой мужик там был кафе, вот. у них квартира была, а называлась эта квартира, место какое, Но. Ольга, ты помнишь? Вопрос-то вам, а не Ольге. ответить. Ну мужчины, ну вопрос да. ну позвоните другу тогда. Спросите кого-нибудь. Место конспиративных встреч. Вот 17 мгновений на весны было такое место. Не знаете, да? Но, к сожалению, вы не получаете 100 рублей. И мороженку для девушки не купите. Шоу-программа «Бегущая сотня». Слышал такой? Да. Ну вот, задаю один вопрос, отвечаешь на... Ну, правильный ответ получаешь. 100 рублей, хорошо? Итак, в Древней Руси землегелец. Как его звали? Ну, есть крестьяне, да? Знаешь же, Кристи... Нет. В Древней Руси земледелец. Но вы будете это изучать, правда, еще. Вот я вам подскажу, это вот такое слово, ну вот носки они так вот, ну, плохо пахнут. И вот они что не делают? Воняют. Ну, ну воняет, да, но это название такое есть одним словом. Только это название человека. Земледельца. Нет. Ну похоже, да, но нет. Не знаете, да? Ну ладно. Это шоу программа «Бегущая сотня». Ответьте на один вопрос, получите 100 рублей. Итак, э, в Древней Руси земледелец. Как его звали? Были крестьяне. Не знаю. Носки так делают еще. Носки? Да, они плохо пахнут. По-другому называется. Как это? Только одним словом этот человек называется. Когда что-то плохо пахнет, по-другому называется как. А это человек, короче, земледелец. Не знаю. Позвоните другу, какому-нибудь, ну, мужчине, который взрослый, позвоните, позвоните. А позвоните. Мы зададим ему вопрос, только громкую связь включите. Здорово. Это слышь? сейчас тебе вопрос, короче, зададут. Ответьте, пожалуйста, на такой вопрос. В древней Руси земледелец. Одно название. Вот есть крестьянин, а есть еще кто? Небольшая была подсказка. Иногда носки так плохо пахнут. Не, помню. не помните, да? Но, к сожалению, вы не получаете 100 рублей. Все, давай. Здравствуйте, это шоу-программа «Бегущая сотня». Один на вопрос ответьте и выучите 100 рублей на мороженку себе. Хорошо? Давайте. Давайте. Итак, в Древней Руси земледелец, как его звали? Вот был крестьянин, историю помните? У мужа еще, когда приходит, долго на работе ходил, носки так плохо пахнут. но а ничего не делают? Плохо пахнут. А вот это вот название человека. На букву «С». Уже буду подсказку даже давать На букву «С». Что они делают? Ну что делать человека? как его зовут, этого, крестьянина? Не знаю. Ну в древней Руси земледелец. Следующий вопрос. Нет. Один вопрос, а не 100 рублей. Привет. Это шоу программа «Бегущая сотня». Ответь на один вопрос, получи 100 рублей на мороженку. Хочешь? Нет, серьезно. Ничего, никаких подвохов. 100 рублей. Жилье для сторожевого пса. Как называется? Ну, вот правильно ответили. Молодец, держи 100 рублей. Красиво. Удачи. Мужчина, здравствуйте. Это шоу-программа "Бегущая сотня". Отвечайте на один вопрос, 100 рублей получаете. Согласны? Нет. Э, в древней Руси земледелец, как его звали? Был крестьянин, а был кто еще? Леворотный. Как? Леворот. Нет, еще был еще на букву С. Подсказываю, на букву С. Земледелец был, да, земледелец, как его звали? Вот его, ну, в Древней Руси. Пахарь? Нет, не пахарь. Они всем занимались, да, они вообще все делали. Батраки все делали. Ну, батраки ну, тоже там тоже были. Одним словом это вот назывался мужик как. На букву С. Что за задача такая, да, на букву С? Не знаете. А вы можете другу позвонить? О, на громкой связи, это хорошо. Алло, здорово, Вадим. Вадим, здравствуйте. Ваш друг попал на одну из программ шоу «Бегущая сотня». Мы задаем один вопрос, он получает 100 рублей. На хлеб вместе с вами, если вы ответите на правильно. В Древней Руси земледелец, как его звали? Вот был крестьянин, был батрак, еще как, на букву «С» человека звали это название профессии или имя нет это как человека так называли в древней Руси земледельцев вот носки еще так делают плохо когда пахнут Все? не не когда плохо пахнут, что они делают они они что-то делают ну запах неприятный и что-то Смерть. что еще раз смерть нет а вот ну похоже вот ну вот сме ну что смерть. нет с... А, окончание извините вот, вот человек назвал смерть а вот окончание по-другому оно звучит этого названия этого человека Сме? <сосcoughs> <сосcoughs> даже не могу представить ну что же вы люди а ну что же вы не знаете ничего но ну, к сожалению извините а, ладно, ладно давай смерть нет. Да, смерть Это шоу программа Бегущая сотня. Ответьте на один вопрос, получить 10 рублей на мороженку. Хае сыграть. А -а -а. Ну, а -а -а. очень легко все. Неожиданный подарок. Как он называется? О, смотри, как молодец. Держи на мороженку. А -а -а. Мужчина, здравствуйте. Это шоу программа Бегущая сотня. От работы не отпекем. На один вопрос ответите, 100 рублей получите. Давайте попробуем. Да давайте попробуем, вы скажете или нет, но это уже дело случая. Биоэнергетическая оболочка человека. Вокруг него что находится? Атмосфера. Похоже, да, но не атмосфера. Атмосфера вокруг Земли. Воздух. А вот эта вот биоэнергетическая оболочка, как она называется одна, одним словом? отвлекитесь на секунду, сейчас шайбы закончатся. Ну вот смотрите, вот вокруг нас что находится? Вот, вот, вот человек стоит, а, ну вот вы сказали, атмосфера, а еще что? Есть. А вокруг человека? А у вот друга спросите, где только что друг стоял? Друг, вокруг человека что находится? Вот, вот что вокруг человека находится? Нет. Био биоэнергетическая оболочка. Мужики. Аура. Правильно! Держи! Ты заработал! Ты заработал! Это шоу-программа «Бегущая сотня» Итак, хорошо историю узнаем? Ну, В Древней Руси земледелец, как его звали? В Древней Руси земледелец, Руси, Вот э, был крестьянин, батрак там, кто еще был? А этот, как его зовут? На букву «С» этот. Блин, по-любому знаю! Конечно, знаешь, ты проходил это уже какой класс? Это а, седьмой. А, седьмой? он только уже проходили в этой я истории. Intentions. А ты точно уже проходил? Этот. СтрашЬ на буква Сбегай, мы подождем. По истории сбегать за тетрадкой. Съездите на его велосипеде. Ну что он ну, парни? Ну позвоните маме. Маме? Давай позвони, я дам шанс. Звони, звони. Только громкую связь включи, чтоб я слышал. Хорошо. Ты сначала с мамой поздоровайся А то, может, она тебя сегодня с утра еще не видела Точно видела? 7, а, может... а? 7 фир? Не-не. В Древней Руси земледелец В Древней Руси земледелец, да Сейчас Мама. сейчас, с мамой звоню Мы звонок другу Маме Мама, братан, помоги Мам, сейчас стой, я на громкую включу Блин, телефон звонит <связывая> алло, алло, алло. Сейчас, подожди, Нет, все нормально, давайте так, ваш сын участвует в шоу-программе «Бегущая сотня», ответьте на один вопрос и он получит 100 рублей себе на мороженку В, древне, в Древней Руси земледелец, послушай, как ответ будет, Слышала? в Древней Руси земледелец Слышала? На букву «С» называется С. Слышала вопрос? <связывая> Древний Руси земледелец, на букву С, ну, зовут его как-то. Нет, где, кто там? Земледелец. Земледелец. В древней Руси земледелец. В древней Руси земледелец. Его название этого человека. Его название, ну как зовут? Буква, на букву С он называется. Э, э, э, а? э, я Нет. спросил кого-нибудь Мама сейчас перезвонит папе. Да. Папа. Мама папе А папа дедушки. А дедушка прабабушке Все уже, нет, ребята, гуглить нельзя Короче, большое спасибо, что вы участвовали В следующий раз, хорошо? Это шоу программа «Бегущая сотня» Ответьте на один вопрос, ребенку на мороженое заработать 100 рублей Согласны? Летала в космос вместе со стрелкой Стрелка? Правильно Надо было посложнее задавать Удачи вам Девушка, это шоу программа «Бегущая сотня» Мы не рекламируем мотив, мы просто задаем вопросы и вы получаете 100 рублей. Хорошо? Давайте. Э -э закрытые спятные ценности. Одним словом, как называется? Зарытые спятные ценности. Да. Правильно. Держите 100 рублей. Да, реально? да конечно. Это шоу-программа Бегущая сотня. Ну, получилось так, что мы сегодня здесь в Меркурии. Ответьте на один вопрос, получите 100 рублей. Да, и... А вы не... А, я не... Вы я просто ответьте на один вопрос, получите 100 да. рублей. Хорошо? Итак, охотник, вопреки закону, как одним словом его зовут, приходит он в лес, а ему нельзя. Ну, конечно. Правильно? Вы ответили, 100 рублей ваш. Держите. Удачи. Спасибо. Молодец, это шоу-программа Бегущая сотня. Ответьте на один вопрос и заработайте ребенку на мороженка. 100 рублей. Согласны? Да нет. Да давайте попробуем. Как что вы меня снимаете? По тележке будет... Нет, нет в интернете. Там меньше народу, там всего там 7 миллиардов людей. Вот. Но ну, давайте попробуем. Место, место для конспиративных встреч. Вот 17 мгновений весны было, знаете? Там 4 приходил в какую то квартиру. А называлось это место. Какая квартира? Какая Одним квартира? словом, да. Я? Ну? Явка? Правильно, ну, я только что подсказал, но молодец, вы угадали. Здравствуйте, это шоу программа «Бегущая сотня». Ответьте на один вопрос и 100 рублей на счет мобилы можно положить. Хорошо? Согласны? Да, Итак, в Древней Руси земледелец. Как его звали одним словом? Крестьянин. А, был крестьянин. Дальше. Кто еще был? Батраки были, подсказывают тоже, да. Хорошо, на букву «С» его название было. Населянинский. Так? Населянинский. Нет. Не знаете, вы можете позвонить другу на мобильный телефон и спросить у него. Только громкую связь включите, пожалуйста, чтобы мы слышали. Кто хорошо знает историю. А может он за компьютера быстренько все это сообразит там. Только вы не должны подсказать, что компьютер надо смотреть. Это услышь, ва. <связываю> Блин, ответь на один вопрос. Тут, короче, шоу-программа Бегущая сотня задает один вопрос, за который человек может получить 100 рублей. В Древней Руси земледелец, как его звали? На букву вот. С. На букву С, да. Я уже подсказку сделал. Ага. Был крестьянин, а был кто? С? Не, не, не могу ли вопрос ответить? Не можете, да? К сожалению, не можете. Но, к сожалению, друг тоже не помог вам. Извините. Здравствуйте, женщины! Это шоу-программа «Бегущая сотня». Мы задаем вам один вопрос, вы получаете 100 рублей на мороженое. Согласны? Легкий вопрос, серьезно, легкий вопрос, очень легкий. Пробуем? Девушка, ну вопрос легкий очень. Почему позориться Скажите нам, пожалуйста, ледяная корка на снегу, как она называется? Правильно, держите 100 рублей. А вы не хотели отвечать. Ну а это была битва эксерсенсов. Битва эксерсенсов. Битва экстрасенсов. До а следующей встречи. Вечернее время на канале Культура. Это было Бегущее. Да что такое? Я не могу сказать слово. Это было шоу программы Бегущая Сотня. До новых встреч.